2 февраля 2020 года я записал ролик о криптовалюте и e Gold. После этого вышел еще один, где я показываю промежуточные результаты за 2 месяца. Это третья серия. Сегодня мы с вами посмотрим, каковы результаты холда монеты и e Gold спустя 3 месяца. Чтобы не пересматривать каждый раз свои ролики, я решил создать Google таблицу. Кстати, если есть российский аналог, то посоветуйте его в комментариях, а то кто знает, будет ли доступен сервис от Google завтра? Так вот. В этой таблице, ссылку на которую можно найти в описании, я отметил дату выхода первого ролика, где средний курс за одну монету был равен 35 копейкам. Допустим, мы приобрели бы тогда 10 тысяч монет, отдав за них 3500 рублей. И зафиксировано у меня два этапа. Это баланс через 50 дней и сегодняшняя дата. А это уже 90 дней с момента покупки. Если вдруг кто-то не в теме и задается вопросом, откуда у меня на балансе больше 13 тысяч монет при том что я купил только 10 для вас я оставлю ссылки на полезные ролики в описании а тут вкратце скажу что криптовалюта Egold дает прирост баланса около 10 процентов в месяц а также имеет реферальную систему с помощью которой можно зарабатывать вообще неограниченное количество монет ну ладно Количество монет как минимум ограничено эмиссией, которая каждый месяц все меньше и меньше. И в связи с этим я еще раз подмечу, что добывать криптовалюту и голд сегодня выгоднее, чем завтра. Итого, купив монеты 3 месяца назад за 3500 рублей, сегодня их можно продать за 6400. А это плюс 80% прибыли на текущий момент. Создать кошелек криптовалюты и gold можно по ссылкам в описании. А также там будут другие полезные ресурсы, ресурсы, которые пригодятся вам, если вы присоединились или желаете присоединиться к сообществу Egold. И не забывайте об акциях, которые действуют до конца мая. С их помощью можно без финансовых вложений получить монеты Egold и даже сразу же их продать. А можно оставить и ежемесячно увеличивать свой баланс, как у меня в таблице. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующий ролик из эксперимента.